Yeah. Здравствуйте, Анастасия. Скажите, пожалуйста, с чем или может быть с кем был связан выбор вами литературной стези? Здравствуйте. Да, спасибо за вопрос. Наверное, невозможно вот так ответить, что с чем-то было связано, потому что мне хотелось быть писателем всегда с самого детства, а, пожалуй, с самого рождения. Во сколько помню себе, я там маленькая девочка и уже я что-то пишу в тетрадках, что-то сочиняю и вижу свое будущее именно в литературе. Но дома было много книг, то есть все к этому меня располагало, мне хотелось писать. И потом, вот, когда я уже поступала в литературный институт, я училась на подготовительных курсах, в лицей ходила, и я понимала, что у меня даже нет какого-то выбора, другой профессии, ну, вдруг не получится здесь, куда-то еще пойти, а мне никуда больше не хотелось, то есть мне хотелось писать прозу, вот, по я что-то никогда не писала, вот, и сразу вот мне, как, как такая детская была мечта, вот, все с этим было связано. Настя, а почему в доме было много книг? Кто собирал эти книги? Мои родители, папа, мама писатели, папа прозу писал, он тоже умер, а мама литературную критику, вот, это их библиотека, вот. Ну и дома, конечно, они писали Тогда компьютеров еще не было Печатная машинка стояла у папы и Какой получила... маркин? Красного цвета, а. а марку я не, не помню да, Красная, такой вот белая клавиатура красный вот у нее Сбоку все И поэтому, когда сейчас вот Когда пишешь, это такое может быть тайное Какое-то действие, сидишь тихонько, не слышно Если писатель раньше работал Это слышно тук-тук-стук-стук -тук -стук -стук. Ну, да, а, это атмосфера не только Даже писательских домов, но и больших таких триестов строительных, mm -hmm. всегда там что-то печатали и так yeah. далее. Это было, было. Атмосфера держалась лет сто, наверное. Ну, столько примерно, сколько лет печатной машинки. Да. А были в доме книги, скажем, не светские, скажем так? <связательно> да, конечно. Тогда еще, вот сейчас много выходит духовной литературы, есть православные магазины, церковные лавки, да даже в светских магазинах есть отдельная полочка духовной литературы. Тогда этого всего не было в советское время еще, но родители, их друзья перепечатывали книги, вот делали копии на печатной машинке и потом шивали. И вот у нас были такие вот книги, они как бы шитые, шитые рукодельные. Вот, и там уже были творения святых отцов, немножко жития святых, конечно, не все собрание Дмитрия Ростовского, это понятно, что это очень много, вот, но какие-то были отдельные издания, там Акафисты, я помню, были. Вот, то есть вот это вот в таком виде хранилось, Евангелие, конечно, были два слова, вот, и были потом уже детская литература, тоже с уклоном... Святочность? А, да. Вот журнал «Пчелка» выходил тогда, там о, он еще фонд революционные. Да. «Пчелка» – это революционное издание, это задолго до революции вот. был затянуто. Да. Мне очень нравилась эта «Пчелка», я ее читала. Замечательно. А когда вы, скажем, открывали «О качестве», вас э, вот эта тематика не отталкивала? А, нет. Почему наоборот? Слог там такой сложный. Нет. Никогда не казалось сложно. Может быть, что-то какие-то слова не понимаешь сразу, но так это замечательно, потому что есть область, в которой не все понятно, а значит есть простор, который можно еще исследовать, куда можно копать, изучать и постигать. Это дает ощущение какого-то... Дополнительного дыхания, просторы. простора. Акафиста я, конечно, не читала целиком. Берешь, например, одну там песню, вот, маленький абзац, и там можно прочитать. Вот, на Покрова скоро Покрова. Я помню, у нас была книжечка Акафиста Покрова вот этой службы. Mm -hmm. вот. Интересно. А скажите, как для вас сочленяется то, что вы вот, в детстве вобрали в себя и то та словесность, которую сейчас вот, э, присутствует с нами, современная словесность, они, э, может быть, двоюродные сестры. Или э, росло более какой-то дальнейшей. Вы ведь читаете современную литературу и по многу видите, что пишется не только духовную, да, то есть mm -hmm. вы видите огромный пласт светской литературы. Вы заходите в книжные магазины, и вот наряду с этой полкой, да, отдельной такой резервации для духовной литературы, вы видите огромный пласт совершенно другого. Э, часто это совершенно литература-то, в общем-то, и не художественная, mm -hmm. и, и даже не справочная. А даже сложно определить ее жанр. Какие-то э, самоучители чего-то, какие-то по поучатели чего-то. То есть это такой, знаете, рзат, что ли, для, в каких-то узких областях. Да, вот, да. Все, э, не просто о цветоводстве, а все о, скажем, стиральных машинах. Вот огромный том, красочный причем. Непонятно. Что это за жанр такой? Раньше его не было. Какой-то западный, западный такой, да, вот какой mm -hmm. западноевропейский или там, американский. Вот, как это сочленяется? Вот, кем друг другу по родцу приходится вот эти словесности? современные и та, на которой мы, в общем-то, воспитывались вот от советских лет. Ну, если про вот эти вот такие вот подборки огромные. Компиляция, это же не художественная получается, да, про стиральные машины. Энциклопедия не весь чего. <связь> То есть э, энциклопедия мышеловок вот спокойно я могу себе представить даже на первых позициях. Или э, книга гигантская, как затачивать там, иголки для керосинового хлама, да, которые <связь> уже вышли из обращения. Или э, какие-нибудь телефонные аппараты от э, Белла и Попова до Наших дней иллюстрированная тоже энциклопедия. Вот вся вот такая ерунда, познавательная, но очень пестрая, яркая, какая-то рассчитанная на такое мгновенное восприятие, призванная, кстати, загромождать полки в обычных домах. Она как будто никак не относится к, к тому, что мы привыкли считать художественным. Да? Да, да, да. Но если бы я... мне нужно было какую-то эпоху описать, может быть, это пригодилось бы – собрать материалы, что-то уточнить, какие-то невероятные детали даже не столько невероятные, напротив, более обычные, но которые сейчас нам кажутся уже очень странными. Хотя вот, и, честно, я удивляюсь, если это много да, такого рода литературы в книжных, не замечала, мне даже казалось, когда есть интернет, когда можно все забить в Google, если тебе это нужно, попробовать по верхам и так вот что-то найти. Вот. Я замечала другую тенденцию, что есть там, книжные полки, философии там в комиксах например то есть идет упрощение на таком уровне с одной стороны да вот может быть каким-то читателям да это доносится попроще там идеи хайдегера пожалуйста вот в рисованных картиночках вот то есть вот такие какие-то идут различные новые направления и даже говорят что вся литература сейчас вот идет навстречу комиксам, навстречу анимационным фильмам, в общем, Визуальность, как таковая, как... Визуальность, да. которая э, насмерть, видимо, борется с текстом как таковым. Да. То есть с текстом как феноменом восприятия человечества. Да. Раньше от читателей требовалось не просто представить себе, иллюстрации только в книгах только помогали осознать, что... Вот как может выглядеть герой, это мизансцена и все такое. А теперь полностью-полностью ну, пере, переходит в разряд вот этих визуальных искусств. Да. Я думаю, что уже сейчас появляются книги с э, гибкими э, вот этими LED-экранами, где э, есть микропроцессор, который подключает книгу к интернету и иллюстрирует прямо онлайн. То есть содержание может меняться этой книге, поскольку в ней уже существует какая-то компьютерная начинка. И эти иллюстрации гибкие, вот они во времени, в пространстве, они настолько распределены, что это, это больше, даже чем комикс. Больше, чем комикс. Конечно, да, технологии современно оказывают влияние на чтение, на книги, на особенность. Вот, на подумала, что касается таких вот компиляций, подборок огромных, да, наверняка все-таки. Опасно загружать себя лишней информацией, когда слишком много всего ненужного, то, что это захламляет так, душу, сердце. А, вот в чем отличие? Да? Святых отцов откроешь, там одну фразу можно размышлять, там, или Евангелие открыло, и толкование смотришь. А, небольшая глава, да, но сколько можно почерпнуть и, и вообще жить, изучать. А с другой стороны, когда идет поток совершенно ненужной информации. Это просто ну, отвлекает, и получается, человек рассеивается на многое и на многое, но ни о чем. Вот, вот вы в своих рассказах преследуете какие цели, в общем-то, инстинктивно полагаясь на то, что художественная словесность должна быть емкой обязательно, да, то есть как можно больше вмещать угу. в расстоянии даже между отдельными фразами, словами. На что вы ориентируетесь, когда у вас созревает идея рассказа? Именно когда я начинаю писать, да? Да. Мне очень важно уловить мелодию, музыку, которая будет выражена в этом рассказе. Вот как говорят, что писатель все-таки старается писать не словами, а то, что между ними или за ними. Да, можно ну, пронаблюдать какую-то ситуацию в жизни, но ее воплотить в тексте написать, описать. Ну, это просто рассказывать. Да, но это будет, не будет трогать, это будет, ну, вот набор слов, вот ситуации, вот описали, хорошо. А в творчестве всегда есть нечто большее, какая-то загадка, вот, которая стоит за вот этими словами, что-то сложно это, да, описать, аж такие уже материи, вот. И, конечно, когда начинаешь писать, стремишься, волнуешься, что вдруг это у меня получится просто нормальным, обычным, может, пусть качественным рассказом, но все-таки в рамках вот этой нормальности. Я этого очень боюсь, потому что это сложно, сложно как бы грань очень такая тонкая, да. Вроде пишешь, все сюжет идет, получается, но будет ли в нем что-то вот больше, чем просто нормальный, правильный сюжет? Оживут а ли герои, да? Будут ли они по-настоящему живыми, а не только вот придуманными или списанными с реальности? ориентируясь на притчу, в общем-то, да, вы можете сказать, что вот Евангелие оказало на вас настолько глубокое влияние, что вы как-то невольно следуете этому архетипу, что не просто рассказ, не просто захламление, ну, прочел там пару бытовых историй, которые на лавочках у подъезда раньше рассказывали, а теперь в транспорте, там подруги по мобильнику сообщают, да, вот. один парень пришел какой-то э, э, к девчонке, да, и вот что у них там, э, как у них там все это развивалось, нет. Э, вот ориентируясь на притчу, вы можете сказать, что действительно это э, внутренний архетип э, придан вам такой, что вы стремитесь говорить, ну, не как, может быть, не как пророки и святые отцы, но э, как человек действительно христианской культуры, которая подразумевает Подтекст, иносказание, изобувь язык, особенную глубину. Ну, да, потому что Евангелие, ну, когда пишешь, всегда же ну, чувствуешь, что есть иная реальность, которая как раз Евангелие и описывается. Вот это есть ощущение, что мир не ограничен только сегодняшним днем, вот, только что сейчас происходит, то, что мы видим, слышим. Вот, а есть духовный мир, вот, а Евангелие как раз и описывается, да, духовный мир. Вот, при этом я вот, рационально никогда не пробовала вот, взять евангельский сюжет, например, и специально его описать в современность или как-то еще использовать. В вот, поэзии да, бывает, например, пишут на библейские сюжеты, образы, ну, специально, да, пишет. пишут. Вот, у меня таких опытов не было, но думаю, что вот на уровне подсознания как-то, конечно, оказывает влияние, но вообще то, что да, чем живешь, что читаешь, это. Вот, так или иначе воздействует. Mm -hmm. Очень понятный ответ на очень понятный вопрос. А как вы думаете, существует ли вот сегодня такое понятие, как православная литература современная, российская, русская православная литература? Видите ли вы вот как э, человек, который занимается, в общем, э, критикой э, такой феномен, или это несколько преждевременное такое? Ну, да, тут вопрос, что считать православной литературы, сейчас э, тоже спорит на эту тему, насколько правильно говорить и, и что в это вкладывать. Потому что, например, капитанская дочка Пушкина, да, он не пишет о церкви, и у там нету не показан путь героя в храм. Но это произведение с глубокими православными смыслами вот, то есть можно отнести к православной литературе. Но тогда эти почти всю классику можно, да, и, и современности какие-то произведения найти. Вот это все-таки художественная литература с православными традициями, с христианской основой, или нужен ли для этого какой то особое еще такой понятие? Мне кажется, даже не обязательно, потому что можно говорить о традициях, о христианской основе автора, обо взглядах. Вот, но все это именно художественная литература, художественное слово. Вот, наверное, под православной литературой можно считать сейчас э, тоже такое есть направление. Например, о жизни человека, который приходит в храм. Вот, или его впечатление о храме. Э, скажем, Тихон Шевкунов, да, «Не святые святые». Там вот эта тематика, она очень ярко выражена. Вот это личное Путь человека вот, и его личные наблюдения, но они все связаны с церковью. Или Владимир Щербинин, у него есть книга, э, так, как она называется, Сокрушенное сердцем, Сокрушенное сердце. Вот такая книга вышла, тоже он рассказывает там, о свое впечатление о жизни в монастырях, о своем пути к Богу. И, наверное, для литературы такого плана можно сказать, что вот это православная литература, которая именно такую вот нишу занимает. Вот. Но при этом художественная литература, она имеет традиции какие-то, да, и тоже, но ну, это, мне кажется, специально как бы лишний вот этот термин, он не нужен. Угу. Да, многие, кстати говоря, из тех, кого мы вот опрашиваем, у кого мы берем интервью, говорят, что термин, может быть, и не нужен, если есть сама литература. Может быть, да. эти вот ярлыки, может быть, и действительно, ну, как-то вот излишне. Вот. Если она есть, она волей-неволей будет э, э, произведением духовного э, мастерства. Mm -hmm. То есть э, мастерства, которое признано показать человека в, в различных обстоятельствах и проникнуть в него, и показать его глубину, и в чем то конечно, его величие. Вот. Не изображать его какой-то там э, в шоу ползующий по вс ткани Вселенной и так далее. Да. А как вы... Э, относитесь к вот такой вот злободневной э, проблеме, как чтение э, небумажное, скажем так, чтение небумажных носителей. Э, вот газета Православная Москва, где вы работаете в общем ответственным секретарем э, уже некоторое время, достаточно для того, чтобы это было заметно, и мы вам очень благодарны за эту работу, э, выходит еще и в электронном виде. Вот э, как... Распределяется вот это читательское внимание сейчас к электронному варианту и бумажному, хотя бы даже на примере газеты. И, вот, и в общем, это очень важно для нас понять, насколько чтение с экрана может быть адекватной заменой бумажному чтению, если уж такая замена у нас перед нами стоит в исторической перспективе. Да, сейчас мы в газете особое внимание уделяем сайту, электронным версиям. По наблюдениям, конечно, ну, газета «Московская», она расходится, ну, москвичи могут взять в храмах, а сайт могут читать и в других городах, и даже за рубежом. И сейчас на сайт много, больше, наверное, даже аудитория, и больше возможностей донести вот эти произведения из газеты, статьи. Потом сейчас есть всякие приложения, читая с телефонов по нашим наблюдениям. Вот, то есть ну, появляются новые возможности для прочтения. Где-то даже на ходу в автобусе достал телефон, читаешь газету. Все там для этого не нужна бумажная версия. Но, конечно, бумажная версия, какой-то все равно особый колорит есть. Есть, вот она вышла, уже это событие, всегда ощущается какой-то такой новый, новый виток жизни, новые события. Mm -hmm. вот. Но произведения читаются по-разному в газете, на газетной полосе и на сайте. По нашему наблюдению, вот есть бывает даже ситуация, что в газете не очень смотрится, ну, как-то статья стоит и стоит, материал. Вот. А на сайте там же фотографии добавляют вот о чем мы говорили, что человеку современному очень важен ряд визуальный. Вот. На сайте это можно воплотить там фотографии, можно приложить аудио, если там о музыке, например, статьям. Вот. И сразу статья становится так разнообразнее, разбитая, красочная. Вот. И я думаю, что кому-то это помогает тоже. Воспринимать, поднять этот материал. Угу. Ну, такая подсветка, то есть да. не подмена полностью, да, визуальным рядом, там, смыслом, а, в общем, такая подсветка информации. Ну, что ж, это тоже весьма понятно. Я думаю, что наши вот ну, СМИ, которые относятся к православным, да, и являются ими, они, конечно, не проходят мимо вот этого, первого требования к тому, чтобы материал должен как-то... Подаваться mm -hmm. Да, говорят, что печатная версия уже это прошлое, они его отходят. Бывает. Не хотелось бы в это верить. Все равно бумага есть, бумага, есть, книга, есть книга. Вот. Но технология, любая, ее можно сделать и во благо, как во вред, так и во благо. То есть, я думаю, что мы должны сейчас наполнять просто своим содержанием от интернета, это все пространства. Вот, иногда электронная книга тоже хорошо, не все можно быстро достать, книгу по интернету можно быстро скачать и прочитать, если срочно нужно. Вот мне это очень помогло в работе на диссертации, бывает, что пока книгу в библиотеке ждешь, а тут по интернету уже заказала и ее имеешь. Вот когда там 500 наименований, и тут уже... Ну книги сложнее, да, добывать. Вот интересно, вы изучались по какой теме диссертации? По у вас? Николаю Рубцову звучала тема это классические константы в лирике Николая Рубцова. Угу. То есть константы, да, это с фольклором связаны. Я соотносила его лирику с фольклором. Я думаю, что с интересом люди прослушают ваши лекции, которые вы читаете как в Москве, так и вне Москвы. Вот и наверное последний вопрос. О роли, в общем, церкви, о роли церкви, как церкви, странно я вот, сформулировал, о роли церкви в современных книжных процессах. Это не касается, наверное, даже книготорговли, потому, потому что это, это вот, то, что торговля, это вот совершенно отдельная вещь, согласитесь. А речь идет, конечно, о формировании, как бы сейчас выразились контента, собственно. Вот насколько церковь в состоянии или я не знаю там даже не в состоянии она в состоянии конечно влиять на эти процессы но насколько она и она вправе это делать разумеется но насколько это влияние должно быть заметным что ли в обществе и вы же знаете как у нас могут противодействовать любому влиянию особенно вот такому молодому, старому институту, как церковный. Да? Э, немедленно поднимаются какие-то крики протеста, дескать, не смейте, это наши епархия, куда вы лезете и все такое. Э, оставайтесь там, где вы были всегда, ну, имеется в виду в советские, в советские годы. Вот, э, вопрос о такте и тонкости в отношении вот этого громадного книжнего, книжного рынка никто не снимал. В общем, да, он остается очень актуальным. Вот как вы думаете, какие механизмы можно выстроить для совершенно какого-то цивилизованного влияния на в общем, содержание, содержательную часть книжного рынка? Mm -hmm. Ну, на самом деле я не знаю, на так ли церковь может прям влиять на книжный рынок, потому что он очень разнообразный. Может может быть на какие-то области, на какие-то да, определенные какие -то. издательства. Потому что так-то даже любой автор сегодня может издать свою книгу, и все. Это никто не запретит. Вот, на ну, если это... книги нет элементов экстремизма. Там, ну, да, да, конечно, да, но тут о качестве просто речи даже нет. То есть сейчас издается все, что угодно. Вот, А церковь, может быть, как то Мнению, да, прислушивается при анализе, да, и при, то, выборе при выборе книги она формирует какое-то какое сообщество писателей, которые, ну, скажем, наилучшим образом выражают идеи, и не просто какого-то века, а тысячелетий проводятся вот эти книжные конкурсы, где писатели вот этого вот, ну, первого ряда выделяются и так далее. Вот это один механизм, допустим, может ли быть второй, третий, четвертый, как вы считаете? Или следует ограничиться только вот конкурсом просвещения через книгу и, там, и больше особенно не это Нет, самое? Нет, конечно, я думаю, конкурсов должно быть побольше, потому что ну, сейчас такое время оно очень разнообразное, очень неожиданное, вот, и могут быть самые разные результаты. Вот, но это Показать, да, направить читателей, это, конечно, важно, чтобы не потеряться на этих больших на раздольях нижнего рынка. Тут, наверное, даже не определение взаимодействия со всем да, рынком, но с определенной областью, это хорошо, важно. Кто ищет, тут найдет. То есть есть люди, которые хотят прочитать хорошую книгу определенного направления. И почему бы нет, да, вот они видят, они уже обращаются к лауреатам определенного конкурса и знают, вот каких их ожиданиях, что они ждут, да, что они увидят, что они прочитают. Вот, это очень, я думаю, важно, и нужно продолжать развивать. Иначе получится, что вот есть, ну, направление каким-то, не знаю, графоманские или связаны совершенно с другими традициями, не русскими, не православными, вот это будет развиваться, да, наполнять рынок, а другая страна, да, будет молчать. Нет, конечно, это нельзя допустить, и то, что сегодня есть такое взаимодействие, да, есть диалог, он налаживается. Во-первых, это новое явление, да, раньше такого не было. Это, когда говорят в чем особенность в наше времени. я думаю, вот это одна из особенностей, возможностей диалога о церкви и писателей и читателей вот, книжного мира. Вот это, надеюсь, будет развиваться и дальше. Так что определенные плоды уже есть. Ну, есть портал, портал пробстения, например, он как-то пытается выступить в роли такого навигатора в мире да. православной книги, допустим. Да, и, конечно, конечно, время совершенно новое. Мы возвращаемся к тому, с чем мы были всегда. Вот. И спасибо вам, Настя, за то что вы являетесь одним из субъектов вот этого возвращения огромной нации, многонационального там народа, да, но вот в стержне своего православного, к тому, э, к тому состоянию, в котором он пребывал э, долгие века. И долгие века у нас, в общем-то, ну, может быть, не было все хорошо, но у нас была жизнь, которую мы ощущали своей. Вот спасибо вам за то, что вы участвуете в этом, в этих больших глобальных процессах. Спасибо. спасибо.